А мне на что ловить. Там донка. Это? Это это. А как ей пользоваться? Засаживаешь крючок на червя, забрасываешь и ждешь. Начинает подергивать, вытаскиваешь. Понятно? Крючок на червя и за борт. Понятно. Рычок на сервере, вот этот Ой, ну что там у тебя? Это все? Ну я пол поля перекопал, только их а, и нашел. Ладно, давай помогу. Размахнулся, вот так. Угу. И бросил. Да. На, держи. Спасибо. Господи. Да. Вытащи и перебрось. Лева, не идет, зацепилась за что-то. Сильнее тени, леска крепкая выдержит. Ой. А, -а, -а. Люба, а кто это? То есть, как его зовут? Это лещ. А он большой? Не мелкий. Большой лещ. Огромный лещ. Сейчас вас покрупнее поймаем. Червяка опять насаживать? Да, червяк, на крючок, донку Что? в воду. А -а -а -а. Мы сейчас такую большую рыбину поймаем.